Добрый день, меня зовут Журавлева Надежда. Давно хотела попасть на открытое занятие, но не получалось по времени. И вот сегодня случайно, можно сказать, так получилось. Мы были рядом и зашли на открытое занятие английского языка по методике Мещеряковой. Поразило то, что ребята... Малыши совсем, 6 семь лет, ребятам очень хорошо говорят. И урок, темп урока очень быстрый, и они все понимают, и вовремя отвечают, и грамотно отвечают. И я вижу, что они схватывают, и у них есть контакт с учителем. И получилось такое занятие продуктивное. И меня заинтересовало это, мне бы хотелось позаниматься, чтобы ребенок мой позанимался в этой методике.